сколько раз в неделю тренироваться для набора мышечной массы оптимально. Друзья, всем привет! Сегодня вкратце постараюсь ответить на данный вопрос. У нас есть примерно 8-10 пунктов, по которым я раскидаю все подробненько, чтобы в конце видео вы сто 100% для себя и решили, сколько вам нужно тренироваться для того, чтобы набирать чисто, для того, чтобы восстанавливаться, чувствовать себя офигенно и каждый раз, почти на каждой тренировке расти в своих показателях. Но перед началом, это даже не подписчика и не лайк. Хотя вы тоже можете это поставить. Лайк и подписчик, вы все знаете. AFT, Aesthetics Family Trainings. Это мой проект, мой сайт с программой тренировок, который уже вот почти готов. Я закончил всю техническую часть, всю часть с кодом, всю часть для того, чтобы связать страницы, сделать доступ, сделать интерактив. Осталось записать только весь видеоматериал, поэтому я очень хочу сделать запуск к Новому году. И все, что я сейчас делаю, это только сплю, тренируюсь, работаю над сайтом, работаю над проектом. Снимаю видео, ем сплю, бум, все готово. Поэтому все по кругу, ребят. Скоро запуск грядет и грядут новогодние скидки, потому что Новый год. Все хотят закупиться от души, все хотят набрать либо скидочку после праздников, и скидки при запуске на старте будут больше 50 поэтому совершенно скоро. Aesthetics Family Trainings ждем. Итак, поехали. Первый пункт. Первый пункт это моя небольшая рекомендация касаемо того, сколько нужно вообще тренироваться в неделю. Я советую рекомендоваться почти всем два раза в неделю, одну мышечную группу. Связано это с тем, что если ты на одной тренировке не сильно убиваешь мышечную группу, то она успевает у тебя восстановиться спустя там 2-3 дня. Максимум 4 дня. Если, например, ты тренируешь условно грудь свои плечи там или трицепс в понедельник, то следующую тренировку я советую провести тебе на данной мышечной группе в четверг. То есть ты тренируешь в понедельник, у тебя а вторник отдых, среда отдых, и ночь на четверг еще отдых. То есть, как по мне, это достаточно времени для того, чтобы восстановить почти все ресурсы. Если считать в процентном соотношении, то это будет гораздо выгоднее, чем восстанавливать на все 100%. Потому что в этом случае мы берем чистотой тренировок. И если ты долбишь мышечную группу, просто убиваешь ее в хлам на тренировке, то, скорее всего, тебе понадобится больше времени для восстановления. Но этим я не советую заниматься, потому что гораздо... Продуктивнее будет не слишком убить мышечную группу, нагрузить, допустим, на тренировке в верхнюю часть тела, либо какую-то определенную часть верхней части тела, но не на все 100%, да, не прям убить ее в хлам, а на следующей тренировке уже взять те же самые рабочие веса и сделать рекорд, или, например, взять чуть побольше веса, то есть, в принципе, вы поняли как можно чаще и оптимально нагрузку, чтобы частота совпадала с качеством, но не убивать мышечную группу. Так и работают эти принципы. Вторым и третьим пунктом у нас расположилась работа, потому что кроме зала надо что-то еще делать. Зарабатывать деньги, учиться в школе, учиться в университете, работать над какими-то своими проектами. Так или иначе, это все занимает ресурсы организма, то есть они у нас не бесконечны. Например, я работал официантом летом, где-то года два назад, может быть, год назад. Работал грузчиком, и так или иначе... Очень-очень большая была физическая активность, то есть вы представьте, я приходил, допустим, на работу официантом, там тупо бегал целый день туда-сюда, туда-сюда, организм был в шоке, большие энергозатраты, физическая активность большая, соответственно, ресурс восстановительный тратить для того, чтобы восстановить организм после работы. И тут я еще шел тренироваться, делал какие-нибудь там приседания, стану и так далее, соответственно, ресурсов не хватало, и у меня было недовосстановление». Либо, например, человек работает грузчиком, мышцы также нагружаются, конечно, это не такие большие веса, но, тем не менее, физическая работа идет, восстановление тоже требуется. Либо третий пункт, это, например, человек работает в университете, либо в каком-то офисе, у него постоянно устная работа, он постоянно заморегает свой мозг. Даже если он сидит на стуле, он постоянно здесь суета, там суета, тут суета, тут от него требует отчет, там еще какая-то фигня намечается, которую он должен сделать он постоянно-постоянно в работе загружен мысли, думает не о том, допустим, как у меня на релаксе там, пойти на тренировку, установиться, а как сделать это, как сделать это, как успеть то сделать, как отчет успеть сделать, как под проект подготовить к данному сроку. В общем, вы поняли. Чем больше у вас нагрузка вне зала, именно вне зала, физическая, либо умственная, так или иначе, вам нужно больше времени на восстановление. Поэтому если у вас тяжелая физическая работа, то, конечно, времени вам, скорее всего, потребуется побольше. То же самое в умственной работе. Если у вас тяжелая умственная работа, времени на восстановление требуется больше. Это 100%. А если у вас и умственная, и физическая работа, все вместе, еще и зал, то здесь, друзья, такого восстановления я никому не пожелаю, потому что организм будет находиться в шоке, и вам нужно будет отлично спать, отлично кушать. И следующим пунктом, четвертым, это идет стресс. Вам нужно будет меньше стрессовать, потому что стресс очень сильно влияет на нашу психику, на нервную систему. Если у вас постоянно стресс, если вы постоянно о чем-то беспокоитесь, постоянно какая-то суета происходит, постоянно какие-то мысли навязчивые, я не знаю, депрессия вечный, то, скорее всего, ни о каком восстановлении не может быть и речи. Да, окей, на какой-то процент вы восстановитесь, но так или иначе, стресс равно кортизол. А если кортизол, то это катаболизм. Внимание, стресс, кортизол, катаболизм, потому что... Организм растет в состоянии анаболизма. Анаболизм, как мы знаем, полностью противоречит катаболизму. То есть катаболизм нас разрушает, анаболизм нас строит. Чисто условно говоря, конечно, слишком это все упрощено, но тем не менее вывод простой. Меньше стресса, больше позитива. Здесь позитивное мышление и видение. Все это на самом деле очень круто работает. То, как вы относитесь к вещам я бы конечно сейчас мог рассказать небольшую лекцию по психологии как это все относится он так как время у нас ограничено переходим к следующему пункту пятый пункт это прямо как 5000 подписчиков которые нам нужно добрать до нового года это сон и работа ночью сон очень сильно играет в восстановление после тренировок особенно если вы тренируете тяжело по хорошему вам нужно спать необходимую физиологическую норму сколько это хороший вопрос потому что об этом я сделаю отдельный ролик ибо там действительно нужно немного покопаться и разобраться. Но если сказать вкратце, это условно от 8 часов для среднего здорового человека, для того, чтобы полностью восстановить свою нервную систему, для того, чтобы погрузиться, так скажем, в глубокие фазы сна и восстановить все свои мышцы, свой мозг, в порядок привести, память и все в таком стиле. От 8 часов... До 10. Конечно, 10 часов это реально много, особенно в современных условиях. Но тем не менее, если у вас постоянный стресс, депрессия, тренировки, физическая работа, умственная работа и все это вместе, то, возможно, сон 10 часов это твой выход. Если же нет, то ориентируйся на рамки примерно 8-10 часов, но также нужно учитывать еще и цикл сна, то есть так или иначе у вас бывают такие состояния, например, когда утром просыпаетесь, вроде бы поспали там 8 своих часов или даже 9 часов, а может быть кто-то и даже еще больше поспал, но все равно чувствуете себя разбитым. Это как раз то, о чем я говорю, об этом будет отдельное видео, мы переходим к шестому пункту. Ваше доступное время на тренировку. То есть сколько вы можете позволить себе тренироваться по времени? У кого-то на тренировку есть час, у кого-то есть два часа, у кого-то три часа, у кого-то четыре часа, кто-то вообще себя не ограничивает. Все, что он делает, это ест, спит и тренируется. Бывают такие ребята. Так что здесь нужно четко понимать. Если, например, у вас на тренировку всего лишь один час, каждый день и вы можете тренироваться каждый день, но не больше часа, то скорее всего вам нужно будет тренироваться каждый день и разделить мышечные группы таким образом, чтобы за час успевать нормально потренироваться хотя это довольно мало, например, если у вас есть всего лишь один час в день но вы можете тренироваться каждый день но час, всего лишь час, не больше в таком случае скорее всего вам нужно будет разделить тренировки таким образом чтобы тренироваться каждый день но по часу на самом деле час это довольно мало, потому что вам нужно время на разминку, желательно на растяжечку для того, чтобы сделать рабочие подходы. И если очень сильно ускоряться, делать какие-то суперсеты, там, дропсеты и убивать свои мышцы, тогда возможно, но для полноценной такой качковской силовой тренировочки часа на все вместе действительно мало. Так что здесь нужно посчитать. Если у вас общее количество часов в неделю какое-то, допустим, определенное, то разбить таким образом, чтобы вы успевали нормально, хорошо потренироваться в силовом стиле, с нормальным отдыхом между подходами, не используя какие-то супер-сеты, либо дроп-сеты, потому что... Это не совсем лучшая, так скажем, схема для роста ваших мышц и силовых показателей. Все-таки я советую больше отдыхать между подходами, не так сильно убивать мышцы и больше тренироваться в силовом стиле. если вы тренируетесь в таком стиле, то вам нужен и больше отдых между подходами, что, соответственно, занимает больше времени. Так что определите ваши рамки по времени, сколько вы можете себе позволить тренироваться в день. И в зависимости от этого, учитывая мой первый принцип, а это тренировка одной мышечной группы примерно два раза в 6-7 дней, построить для себя идеальную стратегию. Последний седьмой пункт, и не последний по важности, я называю его моральные потери, либо моральный настрой. Кто как любит. Почему именно потери? Потому что каждый раз, когда человек на тренировку, средний статистический человек, он расценивает это время как потери времени. То есть он каким-то образом, допустим, один час себе выкраивает от работы, и он считает, что в этот час он мог бы заработать там больше денег, либо в этот час он мог отдохнуть со своей семьей, либо куда-то там сходить, отдохнуть, развлечься и так далее. То есть, как правило, человек не считает, что этот час для него является продуктивным. Именно поэтому моральные потери. А это, в свою очередь, ведет к стрессу. Для того, чтобы тренировки были максимально продуктивными, и вы на них восстанавливались, я строго рекомендую вам на каждую тренировку идти с жестким настроем, что эта тренировка сделает меня лучше. Как говорил в свое время Арнольд Шварценеггер. Кстати, вы можете посмотреть переводы правил на Лидж где-то вот здесь вот вылетает ссылочка, или здесь, или здесь. Он сказал, что на каждой своей тренировке я знал, каждый подход, каждое повторение, каждый сет приближает меня к моему видению. Я не мог дождаться, когда сделаю еще тысячу приседаний, либо пожму еще одну сотню на наклонной скамье, например, либо сделаю еще одни сгибания на бицепс. Он не мог этого дождаться, потому что он точно знал, что каждое, каждое повторение приближает его. Вот с таким настроем если ты будешь идти на свою тренировку, ты будешь восстанавливаться гораздо быстрее. Даже если твое тело не будет восстанавливаться, твой мозг будет требовать. Например, как у меня сейчас. Я знаю, что окей, возможно я сейчас не восстановился, например, да. Но я очень хочу потренироваться, я уже мозгом заставляю мышцы восстанавливаться быстрее. Я хочу потренироваться. Я хочу, чтобы вы росли, я хочу, чтобы вы быстрее восстанавливались. И как бы это смешно ни звучало, но такой моральный настрой он действительно решает. И здесь каждый получает то, чего он действительно, внимание, искренне хочет. Если он считает это за потерю, он получает потерю. Если он хочет расти и прогрессировать, он получает рост и прогресс. И давайте подведем итоги, чтобы закрепить это у вас в подсознании. Первое. Это тренировка одной мышечной группы два раза в неделю. Либо 6-7 дней. Второе. Это физическая работа, насколько тяжело вы устаете вне зала. Третье, это моральная работа, насколько умственно вы себя нагружаете. Чем больше вы нагружаете себя физически и умственно, тем больше вам требуется времени на восстановление. Четвертое, стресс равно кортизол, равно катаболизм, минус прогресс. Это значит, что нужно минимизировать свой стресс и максимизировать позитивное мышление, позитивный настрой, меньше стресса, больше роста. Пятое. Это сон и работа ночью. Чем меньше вы спите, чем менее качественно вы спите, тем меньше у вас будет прогресс. Но само собой спать в рамках разумного 8-10 часов, окей. Let's go, тренируемся, восстанавливаемся. Чуть больше, 11 часов, 12 часов, это уже край. 7 часов, 6 часов, возможно, тебе стоит задуматься. Скорее всего, ты не остановишься. Шестой пункт. Это время на тренировку. Поставь четкие рамки, сколько ты можешь времени уделять залу. Если, конечно, у тебя время ограничено. Тогда ты сможешь более продуктивно использовать свое время и более грамотно расписать план. Седьмое ⁇ это моральное превосходство. Будь уверен, что каждая тренировка, каждый сет, каждое повторение, каждый подход до отказа будет приближать тебя к твоей цели, к твоему лучшему телосложению и к лучшему здоровью. Ну что ж, друзья, на этом все. Большое спасибо за просмотр. Обязательно пиши в комментариях, сколько пунктов из этого списка ты выполняешь. Сколько, допустим, ты спишь, сколько ты нагружаешь себя физически или умственно, и как ты думаешь, сколько раз в неделю тебе стоит тренироваться? Также пиши свой вопрос в комментариях, все прочитаю, на все отвечу. И помни, AFT, Aesthetics Family Training, Новый год, запуск, скоро. До встречи, ребят, в новых видео. Увидимся!